Hello, Вик, С вами был Вик. Фу. Так, для начала давайте успокоимся. Для стопроцентной релаксации посмотрите на цветочки. Цветочки вас не расслабили? Посмотрите на шурму. О да, шурмой всегда все ок. Итак, ребята. Видео не выходили три недели, почти месяц. Все это время, как я писал в Твиттере, я работал. Итак, давайте все по порядку. За три недели в моей жизни произошло много всего интересного. Я, как говорил уже, снимался в кино, меня взяли крупным планом. Кстати, тот сериал, где меня взяли крупным планом, называется сериал "Молодежка". Там же к вашему сведению играла саму себя Катя Клэп. Так вот, снимался я не для того, чтобы засветиться в телеке, а для того, чтобы заработать немного денег. Ну, как сказать, немного достаточно для меня денег чтобы потратить их на эксперимент заснять его на камеру смонтировать и выпустить на канал но к сожалению на моем пути встала преграда жесткая преграда как бы вы могли подумать эта преграда называется нихуя да безусловно все деньги ушли на школу на Концтовары, одежду и прочие, прочее, прочие мелочи. И как я писал в Твиттере об этом эксперименте, что он выйдет в конце этого месяца, то получается тем самым я обманул вас, ведь я же обещал, но обещание не выполнил. Так вот, обещания должны всегда выполняться. И поэтому я все равно наберу сколько мне денег и сделаю этот же самый эксперимент. Хотя немного в маленьком масштабе не то что в том, что я собирался, но я все-таки его сделаю, так что. Ждите. Так вот, постояв часов перед камерой, я почувствовал себя по-настоящему взрослым человеком, и поэтому в новом видеосезоне (так я буду называть мое возвращение после долгого отпуска). Короче, в новом видеосезоне будет все намного круче. Я думаю, видео обретут хоть какой-то смысл. Кстати, два дня назад я обновил аватарку канала, я думаю, она стала тоже круче. Так вот, завтра 1 сентября, поэтому я немного изменил задний фон. Нет, это не значит, что я в ЕГЭ буду сдавать географию. Просто, я думаю, карта сконцентрирует мое внимание больше на учебу. Но это не значит, что я буду меньше выпускать видео. В конце недели, в начале недели будет новый ролик. В конце недели я все таки постараюсь для вас записать какое-нибудь интересное видео. А вы к этому времени пока пишите своим друзьям, знакомым. И советуйте им подписаться на мой канал. Или хотя бы просто посмотреть. И как я понял, большие достижения... Ты чё, поток что ли? Нет, блядь. Ты чё, поток что ли? Нет, блядь. Ну и как я понял за эти все три недели, что большие достижения наделяют меня чем-то таким, что может сделать меня ответственнее и взрослее внутри. В общем, все будет по-новому, я вам обещаю. Ну а с вами был Буик. Всем пока!